Привет-привет! Сегодня у нас мощная же разжигающая тренировка на все тело. Тренировка тяжелая. У нас 5 базовых упражнений на все группы мышц. Упражнения мы выполняем по кругу, без перерыва между упражнениями, с небольшим перерывом между кругами. Для тренировки тебе нужен какой-нибудь утяжелитель. Это могут быть гантели, может быть одна тяжелая гантеля, гиря. Либо если у тебя ничего нет, ты можешь взять 5-литровую бутыль с водой, она стоит дешево. И дает тебе классный 5-килограммовый утяжелитель. Если тебе нужно больше веса, ты можешь насыпать туда песок, насыпать туда камни, еще долить воды. И тем самым довести вес вплоть до 15 килограмм. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Каждую тренировку мы начинаем с разминки. Это очень важно для того, чтобы подготовить тело, подготовить мышцы, суставы, связки сердечно-сосудистую и дыхательную систему к дальнейшим нагрузкам, никогда не пренебрегай разминкой. Ноги на ширине плеч, руки можно держать на поясе, можно держать у лица, как тебе удобнее, у меня боксерская привычка, я держу у лица, и мы переносим вес тела с одной ноги на другую, мягко, не падая, не топая, перемещаемся с ноги на ногу, если тебе можно прыгать, ты легонечко перепрыгиваешь с ноги на ногу. Если тебе прыгать нельзя, если у тебя болят колени, у тебя грыжи в пояснице, либо какие-то другие противопоказания, ты просто мягко переносишь вес тела с ноги на ногу. И мы начинаем вращать руками по большому кругу вперед. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И назад. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Локти. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в обратную сторону. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кисти. Хорошенечко разминаем кисти. Мы на нее будем сегодня упираться. Поэтому разрабатываем. Закончили. Наклоны в сторону. Один. Тянемся туда далеко. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили вращение корпуса. Один. Наклоняемся максимально низко. Колени не сгибаем. Три. Четыре. Пять. И в обратную сторону. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Колени. Кладем руки на колени, слегка под присели и вращаем. Один, два. Ну, наверняка вы это знаете еще со школы, все это разминка. Четыре, пять. И в обратную сторону. Один, два, три, четыре, пять. И голеностопы. Покрутили в одну сторону, в другую сторону. И на другую ножку. В одну сторону покрутили. И в другую сторону покрутили. Закончили. Обязательно подготовь водичку, пить во время тренировки можно и даже нужно. И погнали! Первое упражнение у нас приседание с весом. Если у тебя гантели, две гантели, ты можешь держать их вот так. Одна гантель, ее можно держать вот так, либо вот так. Гирю только так ты можешь держать, если у тебя баклажка с водой. И удобнее всего держать вот так. Ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в сторону или смотрят вперед, это зависит от твоей растяжки. А у меня растяжка слабенькая, поэтому я разворачиваю носки слегка в сторону. Мы берем наш вес и опускаемся вниз до параллели с полом, бедер и возвращаемся обратно. Здесь два важных момента. Когда ты опускаешься вниз, следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. То есть у тебя не должно быть вот такого западания колен внутрь, особенно когда ты встаешь вверх, это очень важно, следи за этим моментом. И второй момент, не перепрогибай поясницы, я часто вижу, когда девушки с целью накачать ягодицы делают вот так, оттопыривают попу назад, видишь какой у меня прогиб здесь появился, и начинают вот так приседать, это плохо, это не дает нагрузку на ягодицы, но это дает большую нагрузку на спину. У меня даже без веса больно. А если еще сверху вес взять, то вот сюда просто адская нагрузка. Поэтому никакого вот такого прогиба красивого быть не должно. Позвоночник в нейтральном положении, бедра. Видите, когда есть прогиб, наклон тазобедренного сустава. Этого наклона быть не должно. То есть он должен быть ровный. Бедро четко под ребрами. Из этого положения мы приседаем и опускаемся обратно. Таких мы делаем 20 повторений. Готово? Погнали. Я повернусь так к солнышку лицом. Работаем. 1, 2, 3, садись глубоко, 4, не воруй от себя диапазон движения, 5. Если ты будешь делать вот так, не досаживаться, 6, то эффекта будет мало, 7, 8. 9, 10 а мы же хотим потратить эти 20 минут 11 с максимальной пользой 12 13 14 15 поэтому и выбрали тренировку с тяжелыми упражнениями 17 18 19 20 закончили и следующее упражнение у нас отжимание с узкой постановкой рук. Мы опускаемся в упор лежа. Руки на ширине плеч, где-то под грудью. Встаем в упор лежа. Корпус ровный, то есть мы не провисаем вниз, не торчим попой вверх. нету вот этого красивого прогиба. Бедра в нейтральном положении. И мы опускаемся, локти идут назад и поднимаемся обратно. Если ты не можешь этого сделать, ты делаешь то же самое с колен. Упор лежа. Тоже вот такого прогиба не должно быть. Бедра в нейтральном положении. Опускаемся. Локти идут назад, не в стороны. И поднимаемся обратно. Таких мы делаем 10 повторений. Может быть такое, что ты не можешь сделать 10. Это нормально. Делай сколько можешь. Может быть такое, что ты можешь, например, сделать 3 полноценных. А по... И больше не можешь. Ты делаешь три полноценных и потом переходишь на колени. Готово? Работаем. Я буду делать с колен. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10. Закончили. Следующее упражнение, мое любимое. Тяга с подъемом или сжимом. Не знаю, как правильно. Ноги шире плеч. Носки где-то на 45 градусов развернуты. Мы берем наш вес. Из этого положения мы приседаем. И наклоняемся корпусом вперед, то есть мы наклоняемся не в пояснице, не вот здесь, это я неправильно показываю, а в тазобедренном суставе. Вот у меня пошел наклон в тазобедренном суставе и сгибаю колени. И вот я держу вес, я опустилась. От макушки до копчика, прямая линия, нету никаких вот этих вот, опять же, нету прогиба. То есть не должно быть, вот сейчас я показываю неправильно, видите прогиб, его быть не должно. Ровная спина, нейтральная, опустилась. Поднимаемся, поднимаем вес и выжимаем его над головой. Опускаем и делаем то же самое. Таких мы выполняем 20 повторений. Погнали. 1, два. это мое любимое упражнение, 3, потому что оно очень энергозатратное, 4. 5. Здесь работают ноги. 6. Ягодицы. 7. кор, 8. Спина. 9. И плечи. 10. 11. То есть, грубо говоря, работает все тело. 12. И 13. Для же разжигания. 14. Чем больше мышц у тебя работает, 15. Тем лучше. 16, 17, 18, 19, 20 закончили. Особенно, когда, когда мне лень тренироваться, я просто беру делаю все самое тяжелое, потому что мне обломно делать изолированные упражнения. И вот это, вот это я делаю практически всегда. И второе упражнение у нас махи из того же исходного положения. Мы берем вес. Уводим его вниз между ног и отсюда выталкиваем его вперед. Толкаем мы бедрами, то есть ягодицы и бедра. Вот, в спине опять же у меня наклона нет. Я опускаюсь, выталкиваю и только здесь зарабатываю плечом. И все это в одном движении. Готовы? Работаем. Не рекомендую это делать перед зеркалом или окном, потому что вес может выскочить из рук и будет печалька. У меня было такое. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20. Закончили. И последнее упражнение круга. Альпинист. Ой-ой-ой, ты куда? Мы опускаемся в упор лежа. Опять же, спина ровная, никаких прогибов, не висим вниз. Ровно стоим. Подтягиваем колено к противоположному локтю. Возвращаем и делаем на другую сторону. Это одно повторение. Нам надо сделать 20. Никуда не спешим. Делаем относительно медленно в моем темпе. Готово? Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. Отдыхаем. И у нас еще два круга. Что ты чувствуешь? Пресс или плечи? Напиши в комментах, что ты чувствуешь. Я чувствую плечи раньше, чем пресс. Если тебе тяжело, на моем канале ты можешь найти тренировки для новичков. Если тебе легко, ты всегда можешь взять больше вес и проработать себя по максимуму. А мы продолжаем. И у нас приседание. Готовы? Ноги на ширине плеч. Носки слегка развернуты. Берем вес. Поясница в нейтральном положении. Не забываем про колени. Погнали. Один. Выдох на усилие. То есть выдох на движение вверх. Вдох носом. Три. Выдох ртом. Четыре. Либо тоже носом. Пять. Старайся не вдыхать ртом. 6. Как только ты перейдешь на дыхание ртом. 7, Тебе будет очень тяжело. Восемь. Девять. Старайся всегда вдыхать носом. 10. На движение вниз вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. 18, 19, 20. Закончили, и у нас отжимание. Если тебе нужен отдых, жми паузу, отдыхай, но ну, не больше 30 секунд. Хотя я рекомендую делать без отдыха. Готово. Я делаю с колен. Ты, если можешь, делаешь полноценное. Погнали. 1, 2, 3, 4. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. И у нас мое любимое упражнение. Точнее, даже моя любимая связка. Я люблю делать тягу и махи потом. Круто работает вместе. Просто все тело прорабатывается. Прям. Ух, обожаю. Погнали. Один. Помним про поясницу. Помним про колени. 2. Три. Кстати, когда ты приседаешь, четыре. Колени могут выходить вперед за носки. Пять. Это дурацкий миф. 6. Семь. И высокие женщины. Восемь. У которых длинная берцовая кость. 9. Они просто физически не могут присесть. Десять. Так, чтобы колено не вышло вперед. 11, 12, 13, 14. Не знаю, кто это придумал, но засело плотно. 15 в интернете. 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. И у нас альпинист. Вот я люблю такие тренировки, все базовые упражнения, упражнения тяжелые, но она быстрая и не скучно. Потому что, например, по помахе делать по 20 штук на каждую ногу, мне скучно. Ну, как бы я делаю, потому что надо, но мне скучно. А вот эти тренировки такие, ух, я люблю. У нас альпинист, она быстрая, мощная. Погнали. Один, два, не спешим. Три. Ты будешь хотеть бежать. Четыре. Чтобы быстрее выйти из планки. Пять, шесть, семь. Живот держим поджатым. Восемь. Девять. Тянем пупок к позвоночнику. Десять. Не втягиваем живот. Одиннадцать. А именно держим поджатым. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, закончили. Чего горит пресс или плечи? У меня снова плечи. Поним. У меня просто, на самом деле, это третья попытка снять эту тренировку, поэтому у меня плечи просто в адском огне. Тебе должно быть легче. Ну хотя, если ты взяла довольно большой вес, то вы тоже должны чувствовать плечи. А у нас третий круг. Фух, работаем. Что-то мне так нравится тренечка, я думаю, можно сделать четыре круга. <с earthquake> Ноги на ширине плеч, носки развернуты в сторону, берем вес и работаем. Один, два, садимся глубоко. 3. не воруем от себя диапазон движения 4 следим за коленями 5 тело начинает уставать 6 включаются мышечные доминации 7 8 поэтому за техникой надо следить вдвойне 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 закончили и у нас отжимания я не люблю отжимания но это важное упражнение и его надо делать Я люблю тягу и приседания я бы только тянула и приседала бы и все если бы так можно было ну, приходится делать все. Готовы? Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. И у нас тяга. Вот это я люблю. Тягу я люблю. Ноги шире плеч, носки развернуты. Поясница в нейтральном положении. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Пять.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 17, восемнадцать, 19, 20. И сразу же махи. Погнали. два, три, 4, 5. Поясницу не круглим, 6, семь, Выталкиваем бедрами. 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. И у нас альпинист. Вот так вот потихонечку. Оп, оп. И подкрались к концу тренировочки, да? Нормально. Готовы? Погнали! Один, два, вот без твоей мотивации бы не справилась. Три, четыре, пять, шесть, семь. Я тут живу в мексиканском районе. Восемь, девять, десять. Они такие любители. Двенадцать, подойти, помотивировать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18, 19, 20. Фух, закончили. Сейчас мы еще будем тянуться с тобой. Буквально 2 минуты. Мы не тянемся в шпагат, мы расслабляем мышцы, которые работали. Не пренебрегай растяжкой, это важно. Я раньше не включала ее в тренировку. У меня есть отдельно снята, но... Я поняла, что если вы выключаете видео, то вы потом растяжку не делаете. Правда? Правда же я говорю? Так что будем тянуться сразу вместе. Руки в ног, над головой. Делаем шаг назад и прогибаемся. Дышим, восстанавливаем дыхание. Закончили. На другую ногу. Закончили. Ноги чуть шире плеч, носки. Смотрят четко вперед. Мы наклоняемся. И висим. Расслабляем спину. Расслабляем ноги, колени не сгибаем. Берем себя за локти. Макушка смотрит вниз. Висим. Можно покачиваться из стороны в сторону. Закончили. Также через круглую спину возвращаемся обратно. Ноги шире. Носки смотрят четко вперед. Стопы, пятки от пола не отрываем. И мы смещаемся на одну сторону. Чувствуем, как тянется приводящее. И на другую сторону. И еще раз на одну. И на другую. Делаем большой выпад. Упираемся руками в пол. Колено четко над пяткой. И мы провисаем. Если тебе понравилась тренировка, если тебе понравилось видео, Обязательно поставь лайк, напиши комментарий. Для меня это очень важно. Я тогда понимаю, правильный я контент делаю или нет. Плюс это помогает мне развиваться на YouTube. Опускаемся на колено, поднимаем ноги на бедро и толкаем бедра вниз и вперед. Подписывайся на мой канал. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить видео о тренировках и питании. Смещаемся назад. Продавливаем колено и заканчиваем. Меняем ногу. Напиши, какие тренировки снимать еще. Так как я снимаю то, что мне нравится и то, что я люблю. Но как бы желание аудитории для меня закон. Поэтому пиши. А, мы ж провисаем, завтыкала, простите. сделаю если есть вопросы задавай на все отвечаю поднимаем руки на бедра и толкаем бедра вперед закончили провисаем продавливаем колено и садимся на пол подписывайся на мой инстаграм переступаем стопой через колено Упираемся локтем в колено второй рукой, максимально назад уводим и разворачиваемся максимально назад. И сейчас я разворачиваю корпус и лицо туда, локтем давлю на колено. Чувствую, как тянется ягодичная мышца, чувствую, как тянется спина. Подписывайся на мой инстаграм, там много чего я рассказываю о питании, о тренировках, о том, как есть все и худеть без отказа от сладкого. Без диет, без запретов, без срывов. Закончили. Комфортно для себя, без стресса. И меняем сторону. Закончили. И еще потянем плечи. Мы поднимаем руку, сгибаем ее в локтей, отправляем ладонь вдоль позвоночника. Второй рукой мы тянем ее максимально вовнутрь. Голову мы не наклоняем, мы смотрим вперед. То есть мы головой дополнительно давим на руку и растягиваем трицепс и плечо. Закончили. И делаем то же самое на другую руку. Тут мимо меня сейчас идет парень, знаете, такой типичный... Как в фильмах показывают туристов, он в такой гавайской разноцветной рубашке с колонкой. У него музычка такая играет. Закончили. Фух, на сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировка, так же, как и мне. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.